Тем, кем захочешь, ты я один в этом море. Мои правила простые, а правила простые, -ху, ху Даже в детстве был подавлен, и изнутри как будто отаблен Писал стихи, но лишь для других, кто смог бы понять, что хранил я внутри, из боли в душе. Я пою, и все то, что должен сказать, я скажу, и всем, что узнал, сейчас я делюсь. Пройдя сквозь точку, я нашел красоту.